всем привет и это проект галопом по европам 2 год назад в это время ну примерно в это время был такой же проект галопом по европам 1 и в это время мы уже были давно в европе путешествовали там как уж вторую неделю в этом году мы выезжаем позже вот. ждите наших отчетов команда будушин будет тренироваться по полной программе то есть вот сейчас без 10 а 8 утра завтра в это время мы уже на окне будем выезжать а может быть даже уже будем ехать вот на лайв канале будут постоянно трансляции а, такие вот коротенькие мимолетные а на, на сезонном канале будут большие интересные и видео с этой поездки может быть без просто обработки но тем не менее такие нормальные там отчеты по каким-то мероприятиям по каким-то местам так что наблюдайте будет интересно